Узнайте, как продвигать ваш бизнес с помощью видеороликов и YouTube. Подписывайтесь на влог о видеомаркетинге на виду. На канале стратегии примера воронок продаж, разбор кейсов и структуры роликов, более 15 инструментов использования видео для бизнеса, интервью с экспертами отрасли. Вы узнаете, как увеличить продажи с помощью видео, как получать дешевых целевых подписчиков и перехода на сайт, как выводить ролики в топ, какое видео нужно создавать какого хронометража, какого содержания и где его продвигать, чтобы оно выполняло задачи бизнеса. Канал больше специализируется на вопросах стратегии, а не на пошаговых инструкциях, куда нажать. Это уже и так есть в интернете. Здесь не только о YouTube, ведь видеомаркетинг это более широкое понятие. Видеореклама в Google Ads, коллаборации с блогерами, использование видео в социальных сетях, на сайте создание видеоупаковки компании. Вы поймете, как внедрить видео в общую стратегию продаж. Полезно будет для предпринимателей, руководителей малого и среднего бизнеса, а также для маркетологов. Так что подписывайтесь, жмите колокольчик и будьте всегда на виду.